за э, хотел знаете у нас сегодня э, с двух часов семинар по финансам и библейский с, курс и мамы библейский курс за финансами по финансовому процветанию и, то есть что будет за финансовым я хочу сказать процессу, что у нас не будет проблем с финансами не с финансами когда мы, у нас будет хорошая пропускная способность и когда мы, Бог, дай мне, дай мне, а когда у нас будет сердце широкое, взять, и Бог говорит, а дай этому, Бог на, эти дай дела, на, человек, на эти дела, на эти дела, да и идти, просто эти да, пари. Поэтому э, в два часа мы поговорим об этом более подробно. Часа, что говорим подробно за два. Там очень вкусные у нас сегодня просто эксклюзив, И эксклюзив на кухне. Храна а, на кухне вот, да? о, несколько воскресеньев подряд очень хвалили Наталью, как она вкусно готовила И творожники. Да? Неделя да. Пурец, хвалят Наталья, Я думаю, чем что, много наверное, все ее благословляли. Храна. Поэтому сегодня я просто подсмотрела, что они там делают. Да просто, просто что-то. Поэтому молитесь за, тех, молитесь за тех, кто вас кормит. Духовно, физически. Духовно, физически. Вот. И давайте мы помолимся за наши финансы. Да? За наши финансы. А, дорогой Господь, Господь, я благодарю тебя... Нет, можно не переводить. Да, я благодарю тебя за то, что ты нам даешь все самое необходимое. И я прошу Тебе также, Господь, расширяй наши сердца для того, чтобы мы могли помогать людям, для того, чтобы мы могли благословлять Божий, для того, чтобы мы могли, Господь, просто изменять этот.